С Новым Годом! Вас, с Новым Годом, девчонки! Вы шикарные! Спасибо. А вы, а вы откуда? Саратова! Вы прекрасные обе, Илья. Спасибо. Я желаю здоровья и счастья и таких же шикарных улыбок, как у вас обеих, всему Саратову. Спасибо. А я, а я и Женинградской области. город Нового Ладога. Обо. прикольно. А Вам тоже а счастья, давайте... здоровья. Давайте, давайте пообщаемся. Давайте почему вот столь подний час, своих мужчин? У нас их нет. Ого! У вас в Саратове нет мужчин? Мы идем а нормальных. Нормальных нет. нет. Так, я сейчас начну гуглить на жт.ру, сколько стоит билет от Саратова до Санкт-Петербурга. Я вас привезу. Билет, билет дорогой. О, билет. с такими сексуальными ногтями, все Нет. Нет, нет, все.